Давайте сегодня мы почитаем первый код, который называется Для достижения цели в жизни. Это код Я Дживай. Я Дживай. Каким образом он читается? Я достану четкие вот такие четкие 108 бусинок. И после этого мы вместе попробуем попрактиковать. Итак, ставим вот так вот ручки и. Зажжем палочку сейчас и попробуем подышать. Что такое подышать кодом? Это значит произносить один слог на вдохе и второй слог на выдохе. И делать так 108 раз вместе со мной. Еще раз хочу сказать, этот слог, он даст вам достижение вами поставленной цели. Итак, для того, чтобы ваша цель добилась, у вас, допустим, нет квартиры, вы должны сейчас сказать... У меня нет квартиры, я такая дура, что не могу на нее заработать. И у меня нифига в жизни не получается заработать. Но скоро я почитаю данный код, и у меня будет своя персональная квартира. Понятно? Они по-другому. А скоро у меня будет своя квартира. С какой стати она у вас должна появиться? Итак. Там Не можете, допустим, замуж выйти? Скажите себе, я такая страшная, мужчинам не нравлюсь, там нос у меня не такой, живот у меня большой, попа некрасивая. Скорее всего, еще амбициозная и глупая, и мужчины вообще на меня не смотрят. Блин. И после этого скажите, ну ничего, сейчас я почитаю код, и мужчины начнут на меня смотреть. Вот так нужно. Итак, вместе со мной для достижения цели. И начинаем. Я живай дживай. Я дживай. Я дживай. Отдыхаем, считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдохнули, продолжаем. Отдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И продолжаем. отдыхаем. Дышите со мной, не будьте глупыми людьми. У вас же в жизни не будет такого шанса напрямую со мной позаниматься. Вам же никто никогда ничего не сделает вообще. Что так и будете надеяться там на Аллаха, на Бога, там на Иисуса Христа вообще. И никогда ничего не произойдет. Не замуж. Сейчас читаем мантру. Она звучит так. Код для достижения желаемой цели. За Валеру выйду замуж или не выйду. Дышите. Скажите, я такая тупая, страшная, что Валере не нравлюсь вообще, потому что у меня там и найдите нос не тот, зубы и там глаза не те. Скажите себе правду, но скоро Валере понравлюсь и вместе со мной я дживай. Что? Я и дальше дживай. Я дживай. Отдыхаем. А, кстати, забыл, забыл сказать вам, ребята, в случае, если вы хотите, я вас приглашаю на Сангая, который пройдет на следующей неделе в пятницу. На этом Сангая, который можно провести со мной, мы будем работать с 21 именем Бога. Что это такое? Не было еще ни одного человека, кто бы прошел этот семинар и кто бы не отдал долги. Не было еще ни одного человека, кто бы прошел семинар 21 имя Бога и у кого бы не было в жизни Сумасшедшего материального роста или там, реализации мечты и так далее. Он очень сложный. А? Сбрось ссылку на прямую подписку. Да. Вы можете уже сегодня, сегодня уже покупать, там, приходить и так далее. Был сказать, данная я 2, которая будет проводиться, оно платное. Оно можно присутствовать абсолютно всем людям, ученикам, не ученикам. За заплатили, приходите. Вот так вот будем проводить дыхательные практики.